Приобрели ребенку вот такой вот наборчик, называется паровой двигатель. Вот его мы собрали. Вот это вот паровой котел. С помощью шприца из набора добавляешь туда воду через трубочку вот с этим клапаном. Под ним спиртовка, которую надо будет поджечь. Ну, и, соответственно, вот это вот электрический генератор. К нему подсоединен светодиодик, который будет гореть. Электрический генератор с помощью шестеренок. Приводится во вращение, приводит во вращение, во вращение вот этот правый двигатель с двумя цилиндрами. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Берем зажигалочку, зажигаем спиртовку. Сейчас вода закипит, он у нас уже прогретый. Сейчас вот в этом пар появится, что. Ну, Все можно. Всё, его, и он работает. Как видите, такой набор даже игрушкой язык не поворачивается назвать. Все очень доступно, сделано, качественно, все доходчиво объяснено. Он будет интересен не только ребенку, маленькому ребенку, который еще не ходит в школу или начал ходить в школу. Он будет также интересен ребенку, который начал учить физику, потому что здесь на пальцах понятно, как работает паровой двигатель. А это великое дело в наших современных условиях учебы в школе в начале моего видеоролика вы видели двигателя двигателя уже прогретого водичка была уже теплая в баке а сейчас посмотрите как это устройство запускается в первый раз когда вода в баке еще холодная здесь придется немножко подождать пока она закипит Ну, сейчас, сейчас. И, короче, вот так. так, вот так? Вот туда? Да. Сейчас. Сейчас. Сейчас. сейчас Еще. А да, прикольно я прям, понял там? Ну, закипает, Просто видно, что оно было. Еще парище. Вот такой правос Фитилек поменьше сделали Не так сильно кипит. Не забудьте подписаться Иногда выкладываю что-то интересное Всего доброго Спасибо за внимание